Приветствую любителей предметно-материальной истории. Очередная суббота, и я снова двигаюсь в сторону антикварного рынка города Краснодара, который проходит по субботам на книжной ярмарке. Посмотрим, что этот рынок принесет, какие интересные предметы. то понятно смотреть на верши от кортиков похоже Сетрада, да? <свят> Это просто ЧП. Друзья, начинаю вас знакомить с участниками нашего маркета, который пройдет 4, 5 и 6 ноября. Да, мило, милости просим, это будет наинтереснейшее событие в нашем городе. Соберутся а, самые настоящие, самые лучшие продавцы и любители антикварного ареала, как говорит Алексей. Так что, милости просим, приходите. Обязательно. 4, 5 и 6 ноября арт-центр «Бронзовая лошадь», город Краснодар. Калинина 291. Как сказал Юрий, все лучшие продавцы не только города Краснодара, но и окрестных. Лучшие люди города Краснодара. 55 моряков пропали въезд. Здравствуйте. Что-нибудь похожее на скальпель бронзовое не попадалось? Нет. Монетки. По античности настоятельно рекомендую вам ознакомиться с книгой Владимира Ившкова. Он издал. Очень интересно. Каталог по монетам, которые можно найти в буквальном смысле под ногами или купаясь где-нибудь в Анапе. А это что? Это накладки серебряные на пояс или на ну, какие-то украшения на одежду. Ск это скорее всего, он поясный. Ну, это это пряльцы. Вся... Что такое? Пряльцы. Вот, а, так вот это технично удалили сразу пряльцы. А куда там нитка ложилась сюда, не Я не знаю, как это все происходило, удар, там. Там. Может, это украшение какое-то. Не-не-нет, а да. это уже процентов установлено, что это пряльцы. Как сюда Никка ложилась непонятно. Они же еще месяц назад туда доставали. Каменные, да, такие еще Да, были каменные, разные были. Глиняные. это Нет, это кольцо. Водолазы так и могли там это заменить. От немецкой, естественно. С такой же ракетой засадили в этой деревянной ручке. Да, а. известная немецкая граната. А она, это, ну, вот колечко, это немецкая граната. А из чего она сделана? Керамика. Да. Керамическое да, да. колечко. Их выбрасывали за ненадобностью. Вот, как сувенирчик времен войны. Спасибо. Албай, спасибо вам. выглядит. Антикварный рынок со стороны. Привет. Вот витринка интересная, представлена одним из магазинов Краснодара. Какая вещь. Копилка, капитал. Сколько стоит? 4 тысячи. Но она это не современная. Не, не, да, она не старая. Ну видно. Карла, да и Марк я, и... я не поверю, не что проверь, ты, не поверю. В голове бы Не проверил. Не поверю. Это был Бюск. Нет, это был не, не Карл нет. Маркс. Да. А это нормально, и так и не задумано. Она просто не сильно старая. Да. Там пластиковая. А, очень. Да, из Маркса копилку делать в Советское время бы не разрешить. Да, капитал. Символично, да? Да, по голове можно было получить. Очень Замочек, чеклесный. Стопка что ли? Да, стопочка. Ну нижне старый Нет, это. Это, по-моему, Фаберже, форма Фаберже была. В серебре Фаберже вот такие mm. были. А это 90-х годов реплики. А это что такое? Это монетница, это две спичечницы. Mm. Ты первый раз видишь на сегодняшний. У меня столько всего, что ну, можно мы... и что-то и первый да, раз. Это можно, mm. да. Она есть? Скажи, Мне защит, внимание. Но, Хорошие нет. коллекционные экземпляры. Мне, например, нужны. Блин, ну, ты понимаешь, что я заин этот... заинтересованная лицо? Я да? понимаю, Дим. Ты понимаешь, что я это вообще не в теме? Это не моя тема. Да, я, я не нет, могу. Не это, давай какой-то на какой-то это договариваться с тобой. Готовку тут сколько? Питали? Сейчас подожди, начинай. И копей, и копей, и копей, и копей. Подумай. я да, пока нет. никому не пока. Давай, давай с тобой. Пока, если со мной, да, нет, а потом уже. Ты подумай. Хорошо? Давай, давай, давай. Так и снял? Так и снял? Что? Я специально снял, а ты не расслаблялся. Просил поподробнее показать коллекцию ножей перочинных Останавливаюсь поподробнее здесь огромный выбор просто очень огромный можно прийти всегда подобрать себе удобный ножик в коллекцию или для бытовых целей а какой самый старый нож у вас Самый старый вон, шесть тысяч лет. Это... Вот этот? Да. Это с Кургана, копье Амазонки. А -а -а. Ну, я имею в виду перочинный самый старый какой-то. А -а -а -а. Советский Союз. Советский Союз, вон они говорят. Вот тут, вот тут. Столи немцы, а -а -а. А -а -а. А -а -а. столовая нужна, старенький тут, старский еще. А где? А вон без ручки, вон они три штуки лежат. Не, не, ниже, ниже, да. А, все вот это. Вот любителям реставрировать. Тоже можно. Что-нибудь подобрать из клеймом. Вот какое-то клеймо сохранилось, обратите внимание, твердость стали указаны, ну, скорее да, всего, это веса, да. это пила, а. Приходите в субботу и выбирайте себе. ножичек 4, 5, 6 ноября да, да, да, у нас да, да, выставка да. там. Уже да. все в курсе, как ну, бы рассказывать не надо. Сейчас я досниму все. Это чего такое? Совет. Красивое как будто. Как будто вот как ложечка должна вновь выглядеть вот друзья кто-то спорил со мной как выглядит ложка а, там доказывали где-то шире где-то уже вот похоже ложка нетронутая форма скорее всего царских времен вот у нее яйцеобразная форма. Желтая позолото или патина. Не пойму. Позолота. Ну вот она практически не тронутая от времени. Позолота постиралась. А потом форма ложек немножко изменилась. Они стали шире. В советские ложки, они уже немного другой формы. ложки, украшения и другие интересные предметы по ценам ниже рыночных можно будет приобрести во время проведения антикварного маркета в Арт-центре Бронзовая лошадь 4, 5 и 6 ноября. Приходите обязательно! Да. если вы ей пользуетесь такая жалкая вот, ну, ну, да. или она просто в коллекции лежит в самоварчик невероятного вы малина смотрят кто как а это если, чем больше вот так раз наверх вот так да. современный самовар самовар современный для кого как лет 40 понял mm. сколько стоит Что ситечка говорит? сколько это стоит а это чудо дорого Серебряный. За три заберу. И это 3 500 за оба. А ну-ка, это дай-ка, что <свеч> <свеч> Бля, что он сделал, бля? Ну, ну что? Пойдет. А сколько она весит? 38 грамм. Девятьсот проба. Ну. Сколько это стоит? Ну, 916 шестнадцатая проб, проба, 40 рублей за грамм, так? Сорок не будет, наверное, рублей 25 пять, двадцать будет. Принеси ну, мне по 40 рублей, десять килограмм я у тебя заберу. А ты че рычишь? А рычишь? Ну че Как рычу? ты говоришь, сорок рублей? А Где ты сорок рублей грамм? Мы же про серебро, мы говорим про девятисотку Продажа девятисотки 40 рублей за грамм в банке. Идешь и покупаешь, сколько надо на килограмм. Ты же вешаешь. Я тебе рассказываю, по весу девятисотка стоит. девяносто 999. Высшая проба стоит 42 рубля за грамм. Под килограмм набери. Будешь брать, я тебя организую. Ребята Когрис. Нормально. Так что, не 3 500. Расставьте, пожалуйста. Хорошо. Оставляю. Во какой! Василий Иванович Чапаев для больших любителей да на дачку такого поставить офигенный василий иванович нет, Нет. Это <звучит> вот это пара снигуется. Сейчас провод обернулся, вообще против. творчество. <стит> Винтик. <звучит> Даже на мобильный да, да. <звучит> Не Ну да, есть каталога, нет, ней, а, там... их не Посмотрите, Ну Thank <laughs> <laughs> you. Железяка. Ну, ножик тысяч. Поехало, супер, супер, Ребята, Берем, кладем на место. Ну, mm -hmm. там скроешь? берем его. Mm -hmm. Заверните. So. Mm -hmm. Проект это ее, ее, ее вообще. Ну, ну проще, Парай, Клеят, честно если можно. клеить, надо специально... где Форматы Ну, я думал, что это будет делать. Конец 19 начала высота. Ну, это как раз дело. Мы а, вот, вот, ну это что это? Температура. А потом просто долго нажимается. кстати, вы можете подпись, как говорит, но сейчас просто еще крас, надо очень спорить. А потом, Размер хороший, но тут делать понятно. Уже, сделаешь, что ты делаешь... Да прям так вот. Замправленные. Да. Замправленные. Замправленные. Замправленные. Ну, вообще ты Нет, да я получился. OD: MVC2: Родители горифистов на Да. Хотя сейчас эти станции все по доступам. Да, они будут на Я в русском... В русском... В русском... В русском... В русском... В русском... В русском... В В русском... В В у нас все машины были старые, и одной станции на, НО, на, Кما, на базе КамАЗа у нас еще не было. У нас все было на зелуах и в Урале. А наше перемещение? поднимайте там Коллеги из Нижнего Новгорода привезли вот такой замечательный чугунный камин. Готовы продать его за 50 тысяч рублей. А есть какие-то опознавательные знаки? Там он подем че с одной стороны, а там с другой есть знаки. А годы какие? По моему шестьдесят какие. Mm. Ну да явно старые формы, потому что оно ну, эстетика вообще не сову проработками проработка не 60-х годов, не на мой взгляд Крючок в стене вешает, да? А что сюда? Или цветы, или... или цветильника? Или, или, в общем, это типа лампады. это фортепианный светильник. Вот так выглядел сегодня антикварный рынок Краснодара. Людей было много и товар был довольно интересный. Я ограничился покупкой 5 и 6 ноября в арт-центр «Бронзовая лошадь», где пройдет осенний маркет «Антиквариат» и «Винтаж» и соберутся все антиквары с интересными предметами. Приглашаю вас. До новых встреч!